Состояние, в котором вы получаете удачу, состояние, в котором вы получаете деньги, здоровье, любовь. Да, это определенное состояние, в том числе и вашего сознания, с одной стороны, а с другой стороны благоприятное расположение среды. Как этого добиваться и как получать результат более или менее, более или менее удовлетворяющий вас по степени стабильности, вот. Ну, как раз и будем сейчас пытаться найти вот этот условный компромисс между внутренним природным стихийным сочетанием, которое воздействует, скажем так, на развитие я-есть, на развитие психики в большей степени и возможностью договориться с внешним миром, то есть получить какие-то ресурсы от него. Дело не в том, что мы чувствуем, а дело, к чему это приводит. Вот это самое главное. Услышьте меня. Внутренние переживания ничего не стоят, если они не приводят к результату. На какой черт тогда нужно отвлекаться и тратить свое время на какие-то внутренние переживания, если они ничего не дают. Химера? Химера, иллюзия, она. Поэтому по эффектам, только по эффектам смотрим. Выявление доминантной и сопутствующей ей стихии, огонь, новость, воздух, земля или вода очень важно для вас. Не только потому, что это то пространство, в котором оказывается ваше сознание, существует 80% времени. А еще и потому, что накладывает на и ваше общество, в котором вы живете, и на ваше внутренние взаимоотношения с этим обществом, соответствующий отпечаток. Если стихийное сочетание двух первых стихий оно является вашим по природе, то вы будете довольны своим окружением. Если не является, а вы вынуждены были под него мимикрировать, соответственно, вы будете недовольны. Причем это недовольство будет таким фоновым. Вы объяснить себе почему не можете, только потому что фоновым. Что имеет значение. Если у вас на первом месте стоит стихия Земли, то вы должны помнить, что для вас очень важен такой фактор, как место проживания. Место, земля, на которой вы живете, конкретное место. И вы ни в коем случае не должны сбрасывать это со счетов. То есть вам Противопоказано перемещаться, менять место жительства, неправильно относиться к своим корням, как в философском смысле, так и в смысле естественном. Да? То есть очень важно место. Если первой стихией у вас стоит огонь, то самой главной задачей для успешности является показатель, с кем общаться. С кем. никак, нигде, ни почем, а именно с кем. Общество очень важно. Это должно быть, конечно же, общество единомышленников. Всегда. Если на первом месте в вашей структуре выявилась вода, то вам не важно с кем общаться, вам важно как общаться, как. Форма общения очень важна. Человек может, например, работать на работе 25 лет, если форма взаимодействия между сотрудниками его очень устраивает. Именно та форма, там, близкая или далекая, интеллигентная или дружеская. И стоит этой форме только измениться, становится ненужная работа. То есть именно как общаться, форма общения. При этом не важно где и не важно с кем. Важно как. Это очень важно. Вот это запомните. И Воздух, если он стоит на первом месте, то Главным принципом успеха будет, чем вы будете заниматься. Неважно где, неважно с кем, не важно как, важно чем. И вот эти вот факторы вам следует учесть самым серьезным образом и проанализировать первую и вторую стихию как главную и ее поддерживающую, расшифровать ее именно с этой точки зрения. И вам про себя станет много понятно. Это формула вашего личного успеха. Не удачи, подчеркиваю, а успеха. И вы должны это помнить. Важно. И очень важно найти именно свою Землю, потому что на каждой Земле, тем не менее, Земля проявляет различные доминантные стихии. Не сама, а разрешая на ней селиться людям, у которых определенным образом стихии проявлены. И эти люди делают пространство. Эти люди делают пространство. И вот наша с вами будет интереснейшая задача, исследуя различные стихийные состояния, автоматически находить, научиться находить тех людей, которые их подразумевают и не просто находить, а понимать, какие эффекты в этом обществе никогда нельзя получить, а какие получить можно. Ведь не бывает так, чтобы все стихийные сочетания были вредны. Правда? Ведь какие-то полезны. А при здравом рассмотрении, здравом рассмотрении в каждом стихийном пространстве можно найти что-то для себя лично. Но для начала мы должны будем с вами их изучить. И это будет очень интересная наша задача. Но Сначала мы закончим собственное внутреннее исследование. Итак, такие, такое сочетание стихий, первая и вторая, оно подразумевает согласно сделанной таблице какие-то специфические эффекты. И эти специфические эффекты вам, что называется, богом данным. То есть вам особо-то делать ничего не надо. Если вы будете находиться в своем природном состоянии, эти эффекты будут. Посмотрите сейчас на эту таблицу и определите, что вам дано по карме, что вам дано по природе. За это не надо биться, за это не надо драться. Оно у вас есть ваше первое и второе стихийное сочетание, преимущественно первое. У вас это есть от природы. Если вы позволите жить по этим себе, по этим стихиям, все у вас будет. Не будет чего-то другого, но это будет точно. Видим, Видим? Но человек такая тварь, которая никогда не удовлетворится, достигнутым, Если он чего-то имеет просто так, он считает, что это норма жизни. Но если он чего-то не имеет при этом, он считает, что это несправедливость. Так запрограммирована психика человека. Человек начинает к чему-то стремиться и за что-то биться, только если испытывает неудовлетворение. А значит, эффекты, взаимоисключающие природным стихием, будут всегда являться тем фетишем, к которым вы будете стремиться, если вы человек, а не диванная подушка. Неудовлетворение и неудовольствие того, что не дается вам что-то по природе, есть кармическая задача человека добиться получения того, что природа не дала изначально. Соответственно, он должен развить какие-то определенные навыки, чтобы уметь входить в стихии, в частности в стихии, находиться с ними в них такое количество времени, чтобы получать необходимый эффект. И при этом не потерять природный. Вот парадокс, вот задачка. Ну, так в этом заключается смысл игры. Приобретая чего-то, чего вам не дано по природе, вы приобретаете качество сознания, качество личности, качество натуры, за которыми вы сюда пришли. Вы ничего не приобретете, если будете получать просто так, правда? Зачем приобретать какие-то качества личности, если нужда не заставляет вас это делать? Но если вам чего-то ярко не хватает, значит это намек, кармический намек и замек природы. Ты должен изменить что-то в себе для того, чтобы наработать стойкие качества получения эффектов, которые природой изначально не даны. Но твоя задача их приобрести. Да. Если вы посмотреть на определенные вещи, то я допустим, могу сделать, чтобы у меня это было, я в них этом роде растерял. То есть пускай не да. совсем, да, но некоторым какой-то кусочек, скажем, да. да, потерял, растерял. да. да. Но природа это давно было, да. То есть, я могу сделать. Можете, если защитить, вернете это... предыдущее стихийное сочетание, которое было дано по природе, подразумевает именно этот эффект. Например, тоже здоровье, да. Но подразумевает определенный баланс стихий, но именно этот баланс исключает получение другого эффекта, вы сделали выбор в сторону того самого другого исключающего эффекта, здоровье естественно должно будет убывать что вполне естественно, например, у вас взаимоисключающие вещи например, здоровье и деньги, Как только прибавляются деньги начинает убывать здоровье. Да? Прибывает здоровье что-то что с деньгами случается, или напротив там, здоровье, здоровье хорошее, начинается хорошая коммуникация, да? как только теряется коммуникация, теряется и здоровье, взаимоподдерживающие вещи. Вы должны это видеть и точно составить себе эту схему, но никто не говорит о том, что вы должны навсегда отказаться от вещей, которые против, противоречат собственным природным. как раз напротив задача не теряя предыдущего, научиться приобретать недостающие. Фокусом и ключом к тому, что вы будете учиться это делать, будет являться не ломка самого себя, а умение попадать в такое пространство, которое будет все делать за вас, потому что в нем стихийное сочетание, которое вам надо для эффекта, не данного природой, уже заложено априори. Некоторые плоскости людей как знаете слои в напитке да тяжелый полегче полегче полегче полегче ну, кровавые море видели когда-нибудь да вот к сверху сачок снизу да тяжелые фракции легкие фракции тяжелые предполагают одно стихийное сочетание легкие другое стихийное сочетание тут больше земли в кровавой кровавый сверху больше огня. Да? Понятно, что они не перемешаются, если делать это, не делать это механически. Да, если дать им возможность распределиться, естественным путем они распределятся. И смешиваться не будут, разве что по кромочке. В пространстве так устроено, что смешать все это хаос. А порядок как раз говорит, разделяем. Соответственно, у вас есть свое стабильное пространство, например, пространство томатного сока, да, выражаясь во внимание эту же аналогию. И на уровне этого томатного сока, на уровне тяжелых фракций Земли, вы можете приобретать состояние, там, например, здоровья и состояние денег. Но если речь идет, например, об обучении и об отношениях, надо подниматься на более высокую фракцию, а это значит отказаться от первого если не перемешивать эти пространства. А перемешивать нельзя, потому что иначе вы нарушите законы. Законы этого мира, и мир вас вычислит. Значит, для того, чтобы не нарушая законов этого мира, надо находить механизм, где вы будете перемещаться через пространство, перемещаться по разным пространствам социального устройства людей предусмотренного их стихийным сочетанием и брать энергию, брать ресурс, брать поток сил, который предусматриваются только в этом пространстве и никаком не будет другом. Пока это слова. Словами это перестанет для вас быть только после практики, когда вы этого достигнете. Как делать эту практику да, и что для этого необходимо, как раз и есть смысл и цель нашего с вами курса. Сделать анализ вашей первой таблицы, будучи уверенным, что вы не ошиблись в ней. Да, а если не уверены, то сделать еще раз эту медитацию, сделать еще раз эту диагностику и точно определить, какие есть стихийные сочетания ваши природные, а какие есть неприродные, но эффекты, получаемые в неприродных сочетаниях, вам нужны, потому что вам их не хватает, и это есть ваша кармическая задача, которую надо сделать в течение этой жизни, добиться. За этим вы сюда и пришли чисто для себя лично. Для мира, возможно, нет, но для себя лично да.